Всем привет от сайта Солнце Испании, с вами я Дмитрий. С моей спиной коммерческий центр эль Инглес и Аква. Сейчас мы зайдем в коммерческий центр Аква и посмотрим, какая обувь продается. Несомненно, стоит обратить внимание на сетевой обувной магазин Сапа, в котором вы найдете обувь множества испанских брендов. Валенсийский Снайп, Панама Джек. Пиколинос, известные во всем мире. А здесь мы видим продукцию бренда Гаймо из всем известной провинции Ла Риоха. Это обувь, в которой сочетаются старые традиции с новой технологией. Производится она только в Испании и из натуральных компонентов. Ну и как же обойтись без Пиколинос? пожалуй, самого известного во всем мире испанского обувного бренда. Высококачественная продукция этой марки производится в небольшом городке Эльче под Аликанте в алисийском сообществе, где, кстати, сконцентрирована вся основная обувная промышленность Испании. Там же находятся фабрики другого, очень известного бренда Wanders. Рент Калаген, родом из Испанской провинции Ла Риоха И здесь же мы найдем Экологическую Очень качественную обувь итальянцев Stonefly. Обувь оригинального дизайна Кемперс, Майорки Еще магазины САПа Вы можете найти у коммерческого центра Эль Корт Инглес Рядом с метро Колонн и в коммерческом центре Новый Центр, а это уже в коммерческом центре Эль Салер, который находится на противоположной стороне сухого русла Регитурия. Турия. Обувь мы видим также представлена брендами Panama Jack, Picolino's. это самые популярные, это естественно. Вот еще один молодежный бренд XTI, фабрики находятся в южном городке Екла, что под Морсией. И вот еще один относительно молодой бренд, ему около 10 лет, это Чика из англоузийской Малаги. Здесь же мы найдем сандалии Коралли из уже известного нам Эльче. И из того же Эльче обувь более известной марки Джос Эппо. Про XTI мы уже с вами говорили. Эта обувь находится на одном уровне с продукцией другого бренда Mustang, который очень популярен среди молодежи. Не назвать шедевром, но бывает встречаются оригинальные, интересные модели. Это другой магазинчик ASQ, в котором вы также найдете Picolinos, Wonders и прочие известные бренды фирма женского Кабрера также базируется в Эльче ну вот мы пробежались с вами быстренько по обувным магазинчикам может быть вы для себя открыли какие-то новые бренды всем удачных покупок хорошего дня, с вами был я, Дмитрий спасибо